15 января исполняется 90 лет со дня рождения известного советского и российского физика, академика, одного из основателей отечественной микроэлектроники, выпускника и почетного доктора Казанского университета Камиля Ахметовича Валиева. Подробнее в нашем следующем сюжете. 15 января в Елабуге в Доме научной коллаборации имени Камиля Ахметовича Валиева под руководством ректора Казанского университета Ильшата Гафурова прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам». Она была посвящена выпускнику Казанского университета Камилю Ахметовичу Валиеву. Значимость повсеместно признанных фундаментальных работ этого ученого поистине трудно переоценить. И чем больше времени уходит в историю, тем большее значение имеют его труды. Торжественная церемония открытия мемориальной доски академику прошла в главном здании Института психологии и образования Казанского федерального университета, который является историческим для университета и города. Открывал и проводил церемонию ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Сегодня в день юбилея. Камиль мы открыли и научно практическую конференцию, причем с достаточно большим охватом это не только площадка нашего университета, не только площадка института Фран, но и это школы, названные его именем, это и дома научной коллаборации, которые порядка 30 открыты на территории всей нашей большой страны. Камиль Ахмедович выделялся сразу. он был... Ученым. Он уже в 32 года, если защитил докторскую диссертацию в советское время, это очень выдающийся успех. И уже он во время учебы, фактически в аспирантуре были такие высокого уровня работы, которые его именем назвали «Эффекты на все, во всем мире». Одна из самых удивительных и важных инженерных открытий в истории человечества – проводниковые интегральные микросхемы, то есть микрочипы, разработанные специалистами по микроэлектронике. Первым предприятием по разработке микрочипов в нашей стране в 1965 году стал научно-исследовательский центр молекулярной электроники. Его руководителем был назначен доктор физико-математических наук Камиль Валиев. Под его руководством была создана вся микроэлектронная промышленность страны.